Не знай печали, Харит и Лель, Тебя венчали, И колыбель твою качали, И бель, твою качали. Я весна, тихая сна. Для наслаждения ты рождена. Часу поения, лови, лови. Часу поения, лови, лови. Лето а... Молодые лето, отдай любви, и в шуме света люби, Адель мою свирель, люби, Адель мою свирель.